Крещение во имя Троицы. Вольфганг Шнайдер. Введение. Из относительно большого количества текстов в новозаветных писаниях, в которых упоминается крещение, ясно и однозначно явствует, что речь идет о крещении во имя Иисуса Христа, и что ранее Церковь, вероятно, не знала никакой тринитарной формулы крещения. Все места, где повествуются о крещениях, описывают акты крещения без какого-либо указания на тринитарное имя или какое-либо тринитарное учение. До начала XX века для утверждения учения о троице в качестве новозаветнего или изначально существовавшего у апостолов в основном ссылались на два текста из Нового Завета. Ими были, во-первых, отрывок из 1 Иоанна 5, 6, 7 и, во-вторых, так называемое повеление о крещении Иисуса своим апостолам и ученикам, которое встречается в Матфея 28, 19. Когда же с середины XIX века было обнаружено большое количество библейских рукописей, и когда они были обследованы учеными по ряду аспектов, то вскоре обнаружилось, что буквальный текст, содержащийся в найденных к тому времени греческих рукописях, не совпадал с текстом в других более старых рукописях. Путем сравнения и изучения из найденных рукописей удалось извлечь информацию, которая помогла установить первоначальный точный текст, особенно, что касается новозаветных писаний. Относительно найденных рукописей речь шла не только о полных копиях Нового Завета или его отдельных книгах, но и об отрывках, содержащих лишь части отдельных книг. До сих пор было найдено почти шесть тысяч таких греческих рукописей, которые были обозначены исследователями как МСС и были каталогизированы. Далее исследователи текста нашли не только рукописные копии библейских книг и включили их в программу своих изысканий, но также и копии трудов отцов ранней церкви, в которых последние цитировали из имевшихся у них библейских источников, так называемые цитаты из патристики. Различия при этом оказывались иногда очень незначительными, к примеру, использовалось другое слово – либо слово пропускалось и так далее. Однако в некоторых случаях эти различия существенно влияли на значение текста. Очень важное изменение обнаружилось относительно вышеупомянутого отрывка из Привова Иоанна 5, так как именно та часть текста, используемая как доказательство учения о Троице, любопытным образом, не встречается в древних рукописях и копиях, которые могли бы служить для сравнения и определения возможного изначального текста. Тем самым отпало одно из существенных мест – на которое опирались сторонники учения о Троице и, таким образом, оставалось только место с так называемым миссионерским поручением. Как же, однако, обстоит дело с текстом Матфея 28, 19? Матфея 28, 19 и сообщение о крещении в деяниях апостолов. Так называемое «миссионерское поручение Христа своим ученикам», записанное в Матфея 28, 19 в части своего дословного содержания одинаково во всех известных ныне рукописях и содержит текст, известный нам из всех переводов Библии, с тринитарной формулой крещения. «И приблизившись Иисус сказал им, да она мне всякая власть на небе и на земле».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 во имя Отца и Сына и Святого Духа. Никакой другой отрывок в Новом Завете не содержит этих слов, даже в таких местах, где в непосредственном контексте говорится как об Отце, так и о Сыне и Святом Духе. Далее бросается в глаза то, что во всех других местах, где в Новом Завете говорится о крещении, нигде не упоминается о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эти обстоятельства проливают особенный свет на место в Матфея 28, 18, 20 или, конкретнее, на формулу крещения в 19 стихе. Почему Иисусу надо было произносить эти слова, если впоследствии нигде не сообщается, что апостолы и ученики крестили таким образом? Почему в деяниях апостолов сообщается, что люди были крещены во имя Иисуса Христа, то есть во имя Господа, и однако же ни в одном месте не упоминается, что была использована формула крещения из Матфея 28,19. И все это, несмотря на то, что эти слова относятся к последним наставлениям Иисуса своим апостолам и ученикам, и сегодня, как и на протяжении столетий, рассматриваются церквами как несравнимо значимые. Первым сообщением после события в Матфея 28, где упоминается о крещении, является сообщение в «Деяниях апостолов» 2 главе, где Петр в день Пятидесятницы призывает слушателей в конце своей проповеди покаяться и креститься. Петр же сказал им «покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2, 28 Между событиями в Матфея 28 и Деяние 2 лежит всего несколько дней, и неужели Петр уже забыл слова своего Господа? Неужели Петр по собственному усмотрению изменил слова своего Господа и заменил тринитарную формулу крещения другой? Такое, собственно говоря, на основании сообщаемого нам в деяниях апостолов никак неприемлемо. К тому же мы читаем не только у Петра о том, что люди крестились во имя Иисуса и не использовали при этом тринитарную формулу крещения. То же самое говорится и о других апостолах. Как же все это объяснить?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 Описывают акты крещения без какого-либо указания на тринитарное имя или какое-либо тринитарное учение. Приведем несколько примеров из Деяний апостолов. Деяния 8:16. Крещены во имя Господа и Иисуса. Деяния 10:48. Креститься во имя Иисуса Христа. Деяния 19:5 крестились во имя Господа Иисуса. Деяние 22:16. Крестись, призвав имя Господа. Такое положение вещей дает пищу для размышлений, ведь не может же быть, что последние слова Иисуса, сказанные перед Его вознесением, были бы проигнорированы апостолами, и что последние после столь короткого времени уже не придерживались указаний их Господа или забыли бы их. К тому же примечательно еще и то, что эти различные сообщения по своему содержанию согласуются друг с другом и не подают какого-либо повода подвергнуть сомнению их свидетельства. С другой стороны, надо признать, что во всех ныне известных существующих рукописях, содержащих концовку Евангелия от Матфея в стихе 28.19, мы встречаем содержание Тринитарной формулы. Проблематика. Ясно, что оба этих факта не могут быть равным образом признаваемы за оригинал так как они различны не только по содержанию, но и по своей сути, по учению. Одно место повествует о крещении во имя трех личностей в согласии с учением о Троице, в то время как другие места, напротив, единогласно говорят о крещении только во имя одной личности, во имя Господа Иисуса. Эти два варианта не согласуются между собой, и потому приходится с большой вероятностью полагать, что один из этих вариантов явно не соответствует изначально открытой истине, и что здесь речь идет о стихе, который впоследствии был изменен. Вопрос теперь заключается в следующем, какова изначально открытая истина относительно этого, и где сокрыта ошибка в этом деле? Существует много возможностей, которые могли бы служить ключом в решении этой проблемы и которые должны быть при этом учтены. Один, Допустим, что слова Иисуса в Матфея 28, 19 содержали тринитарную формулу крещения. В этом случае возможно, что апостолы и ученики а. забыли его указания и по какой-то причине крестили иначе. Б. Неверно поняли Его и крестили иначе, думая при этом, что придерживаются Его указания. В. Неверно поняли Его и по собственному усмотрению нашли выход из положения. Д. Верно поняли Его и, будучи непослушны, поступали иначе. 2. Допустим, что слова Иисуса в Матфея 28 19 вовсе не содержали тринитарную формулу крещения, тогда может быть, что? А. Иисус говорил о крещении и именно так, как апостолы потом и практиковали его. Б. Иисус ничего не говорил о крещении, и сообщения о имевших позже место крещениях не имеют чего-либо общего с Матфея 28, 19. Как же мы сможем установить, какие из различных возможностей подлежат рассмотрению, и какие можно будет исключить? Следующей проблемой относительно нашего предмета исследований является тот факт, что как раз на этих словах выражения Иисуса, заключенных в одном стихе, церквами на протяжении столетий было возведено чрезвычайно огромное богословское здание и в дополнении к этому введена соответствующая практика – водное крещение во имя Троицы. Странным образом оказалось, что все прочие стихи при этом более или менее оттесняются, либо им не придают должного значения. Иногда при этом аргументируется тем, что в упомянутых выше стихах Деяния 8, 16, 10, 48, 15, 5, 22, 16 упоминалось лишь имя Сына, но в конечном счете апостолы действовали соответственно указанию Иисуса во имя Триединого Бога. Если окажется, что известный нам дословный текст Матфея 28-28. 19, где заключена тринитарная формула, не является частью оригинала, и что Иисус не давал такое поручение о крещении, тогда для больших церквей естественно возникнут весьма значительные проблемы. Именно тогда им бы пришлось признаться, что они сделались жертвой, руководствуясь на протяжении многих веков текстом, который был явно сманипулирован в духе тринитарных сил. К тому же тотальной реформации пришлось бы подвергнуть не только практику крещения, но и самоучение о Троице, так как таковое потеряло бы текстуальную основу и едва ли могло бы устоять. Каждый человек ответственен перед Богом и своей совестью за то, что он думает и во что верит. Мы не можем возложить на других ответственность за нашу веру и признать их виновными в том, что мы верим чему-то ложному. Разумеется, нам всем грозит опасность поверить ложной информацией и принять ее за истину, но мы несем ответственность и должны бдительно ко всему относиться и тщательно испытывать все, чему нас учили или учат, чтобы не поверить каким-нибудь ложным басням, могущим же на проверку священным писанием быть разоблаченными как ложное. Допустили ли апостолы ошибку? Представляя проблематику нашего исследования, я указал выше на различные возможности ответа на возникающие вопросы, могущие разрешить наш поиск. Эти посылки в конечном счете сводятся к двум решающим пунктам. Один традиционный текст в Матфея 28, 19 верен, и тринитарная формула крещения является частью слов Иисуса или же. Два Традиционный текст в Матфея 28, 19 неверен, и тринитарная формула крещения была введена в текст лишь впоследствии. Вначале рассмотрим вариант принятия того, что переданный нам текст в Матфея 28, 19 верен, и что Иисус действительно повелел апостолам и своим ученикам, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что влечет это за собой? Как свидетельствуют все последующие сообщения в деяниях апостолов, а также упоминания относительно крещения в новозаветних посланиях, указание ко крещению, упомянутое в Матфея 28.19, в действительности нигде не практиковалось. Различные сообщения из деяний, к которым причастны различные личности, полностью совпадают между собою и ничего не говорят о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Даже такие три основных понятия как Отец, Сын и Святой Дух вообще в этой форме не упоминаются в этих сообщениях. Надо признать, что как нет никаких сообщений о крещениях с использованием этой тринитарной формулы, так нет и никаких других сообщений о каких-либо событиях или действиях в ранней церкви, где бы использовалась эта формула хотя бы и с намеком. Чтобы разузнать истину и найти ее, необходимо считаться с общими данными разума и логики при оценке каждого факта. Каковы они, эти логические и разумные размышления и взаимосвязи, на основании которых можно будет потом четко вписывать в общую картину обстоятельства каждого отдельного случая. Существует важный принцип, в согласии с которым истину следует искать у многих друг от друга независимых, но между собой совпадающих высказываниях, а проблему с наибольшей вероятностью у лишь одного или немногих противоречивых высказываниях. Многие высказывания относительно имевших место крещений совпадают в том, что каждый раз крещения происходили во имя Иисуса Христа или во имя Господа Иисуса. Эти многие высказывания не содержат никаких признаков крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. В тех сообщениях деяний апостолов, какими мы располагаем, участвуют различные личности, Петр, Филипп, Павел и так далее. При их напутствии и проповеди люди были крещены во имя Иисуса Христа и во имя Господа Иисуса. Никто из них ничего не упоминает о Троице, Отец и Сын и Святой Дух, не говоря уже о том, что никто из них не поощает или повелевает пользоваться при крещении тринитарной формулой. Библейские сообщения повествуют далее, что эти крещения были по всей видимости действенными, то есть отвечали Божьей воле, ибо таким образом крещенные действительно причислялись к церкви. Из всех этих сообщений можно заключить, что в ранней церкви проповедовалось не крещение во имя Троицы, но только крещение во имя Господа Иисуса Христа. На основании сообщений новозаветных писаний можно уверенно утверждать, что ни апостолы, ни другие верующие не допустили по всей видимости никакой ошибки, но что их указания, их проповедь относительно имени Иисуса Христа и крещения во имя Господа Иисуса были совершенно верны и соответствовали воле Божьей. Как же в таком случае обстоит дело с Матфея 28, 19? Поскольку на основании многих сообщений твердо установлено, что крещения в ранней церкви происходили во имя Господа Иисуса, без применения при этом тринитарной формулы, что сами эти сообщения однозначно согласуются между собою, то нужно искать проблему в тексте Матфея 28:19. Как же обстоит дело с этим стихом и с тем, что этот стих содержится во всех сохранившихся ныне известных рукописях? Как уже упоминалось, существуют не только древние рукописи самих библейских книг, но и рукописи трудов отцов церкви, датируемые первыми веками нашей эры. Особенным интересом при исследовании текста пользуются те рукописи, в которых цитируются библейские сообщения, поскольку там передается сам дословный библейский текст, находившийся в то время перед писателем, из которого он и цитировал. Поскольку все сохранившиеся библейские рукописи содержат дословный текст с тринитарной формулой, то возникает вопрос, не существует ли Писание отцов в церкви, которых цитируется эта часть из Матфея 28, 19 и которые могли бы нам дать дополнительные сведения для решения проблемы.